Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаемся стремительному освоению не абсолютно любой вязальной машины с нуля. Плет восточный. Две одинаковых детали. И вы видите, что уже становится меньше пестрых фрагментов, у нас становятся более однотонные детали. И смотрите внимательно, из каких частей состоит деталь 13 -я. Один синий, один желтый. Шесть синих, три голубых, шесть синих, один желтый, один синий. Традиционно проверяем в соответствии симметрию. И после того, как провязали, подшиваем в обе стороны к нашему уже почти готовому пледу. Не пропустите ни одну часть пледа, иначе у вас не получится узор. Если вы что-то пропустили, заходите на канал YouTube, плейлист «Плед восточный». Все части пледа там представлены. И не забывайте подписываться на наш канал, ставить «Нравится», если вам понравился плед, делиться этими видео, пускай такой замечательный плед свяжет как можно больше мастериц. И жду вас на следующую часть «Плед восточный».